Тебе меня не найти, то я такой неважный Похуй мне даже, я не даю интервью для ваших Отнесусь с закаткой продажи, с успехом и Все время покажет, твоя пушка не мажет не На катане на кебесажа, на кибисаза, на, кибисаза, на кибисаза. Я не торгую ебалом, мне давно похуй С твоим журналом, пичу факт баррикадом Это мой стиль, мои капиталы Я об ваши пределы, точу но Тут я погиб, тут и восстану Мои клинки, они по храму добавят Garo Zelra ты раптай, айден самурай, давай, мама вопрос, я перестру, твои глаза, луна пополам, мои на банк, я беру ган, ты белый я я делаю бан, твоя рэп и фол, огромно, я-я-я, я не баласт, мало выйдут в раз ты говорил, что никто ушел на бизнес, если что, Я брал все чем солн Прогремел выстрел, мое инто, мое инто Ты говорил, что никто ушел на бизнесе, что я брал си чем солнце Прогремел мяг почерный фло, мо инто Ты говорил, что никто?